Каждый автор мечтает о том, чтобы его произведение пошло в народ. Но так случилось с песней, которую сочинил Валерий Миляев, он только что был на этой сцене. Это наш друг, физик. И вот есть правило, это правило не имеет исключений. Когда бы не исполнялась эта песня, она исполняется всеми присутствующими. Итак, весеннее танго. По свету человек чудак Сам сидит печально Улыбаясь В голове его Который-нибудь пустяк Сердцем видно что-нибудь не так Приходит время Сколько сердца вали не лечи, Все равно сплошные перебои, Сколько головой о стенку не стучи, Не помогут лучшие врачи. Приходит время. Приходит время, с юга птицы прилета.